Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов Вот Верховная Рада Украины проголосовала за закон Направили 15 апреля на подпись президенту Ну я думаю, что подпишет такое дело Как подпишет, будет тут, вступит в силу Изменения относительно лиц, которые будут иметь отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации и дополнят статью 23, уже всем известную Тем, что получатели, да, ну это учащиеся профессионально, Профессиональной и профессионально-технической Тех, кто получает образование в профессионально-технических училищах да, ПТУ, колледжи их там еще называют вот, приравняют их ну, в этот список, в эту категорию лиц, которые не, им будут иметь отсрочку от призыва вместе с, со студентами, ассистентами, стажистами, аспирантами и докторантами, которые будут учиться по дневной или смешанной форме получения образования. То есть учащиеся ПТУшники, да? И студенты будут иметь, ну, студенты уже имеют, а вот добавят к ним еще учеников этих учащихся профессионально-технических ПТУ и колледжей. Так, в принципе, оно и... А, еще и педагогический состав, то есть тех, которые преподают там предметы, да, мастера их еще называли профессионально-технической подготовки. Вот. Тоже их приравняют к этой же категории как преподавателям, научным сотрудникам в вузах. Да? То есть будут они иметь отсрочку. Ну вот подпишет это однозначно. Не думаю, что тут недавно витировал закон президент о... Возобновлении там, в какой-то части военной прокуратуры, ну то серьезное изменение там, да И по этой причине я и иногда и не люблю законопроекты э, ну, рассматривать, давать информацию Вот этот закон я вижу, что скорее всего он будет подписан, будет принят, осталось тут дело за малым в пояснительной записке писали необходимость принятия этого закона связана с тем, что возникает некая дискриминация и в военный и послевоенный период нужны будут как раз работники профессионально-технической сферы. Да? То есть простые рабочие, скажем так, не только высшее образование в приоритете будет, ну, люди с высшим образованием, но и с профессионально-техническим. Поэтому, ну, вот так э, и никаких замечаний не получил от главного научного экспертного управления Верховной Ра, Аппарата Верховной Рады Украины. Этот законопроект был проголосован, направлен на подпись, будет подписан. Поэтому все ученики, учащиеся да, ПТУ, колледжей, э, ну, могут не волноваться относительно того, что их будут призывать на военную службу во время мобилизации. Но, опять же, вопрос э, возможности. Выезда этих людей Из Украины Во время военного положения Не урегулирован Не выпускают Законом Запрет не установлен Работаем дальше Посмотрим чем это все закончится Спасибо тем кто подписывается Ставьте лайк Может кого-то эта информация и не касается но ну, тем не менее Может, может быть кто-то и задумывается о том, чтобы получить профессионально-техническое образование. Вот, потому что высшее образование уже для некоторых категорий граждан становится недоступным. По цене, ну и опять же, в зависимости от территории пребывания, где вы находитесь, многие вузы стали недоступными, военные действия и так далее, и тому подобное. Поэтому... Я из своей, из своей личной жизни скажу так, я после школы, после 9 классов пошел в ПТУ, получил там образование, оно мне не пригодилось, но тем не менее образование ПТУшника, да, скажем так, у меня есть. Вот. Потом уже дальше я получил высшее образование, поэтому может у кого-то точно так же будет жизненный опыт складываться. Всем спасибо, до свидания.